здравствуйте хочу рассказать чем отличается поезд св-вагон от купе все такое же самое купе двери закрываются коридорчик но в СВ вагоне нет верхних полок это вагон на двоих и в самом вагоне только 16 человек, а в таком купейном 32. Вот этими отличается свой вагон от купейного. Удобство хорошее, вот в свой вагоне дают наборчики Укрзалезница, набор для транспортирования для пассажиров транспортных засобов. в него входит почитаю, серветки по порыве зубочистки салфетка влажная и салфетка влажная для зубца дальше в вагоне э когда заходишь в туалет накладки на унитаз туалетная бумага, водичка. Все есть. На столе скатерть. И еще, когда мы ехали с Одессы, нам стояли две бутылки с водой негазированной. А когда едем с Карпат, ничего не стояло. Бутылок не было. Это наша бутылочка. Чай, кофе принесли бесплатно так как стоимость билета наверное входит свет включается ночной режим вешалочек достаточное количество зеркала здесь лампа рабочая здесь вечером включается если очень холодно вот есть одеяло можно укрыться здесь вот вешалки верхней одежды выключатели это я не знаю что это еще не подбирала. не трогала что это такое это наверное когда верхние полки есть и, и поддерживают верхние полки затем подушечки мягенькие удобные две штучки Полотенце, чистое белье. Поднимается ящик, можно уложить свои вещи. Ковер на полу. Затем, когда закрываешь дверь, дверь можно сделать на проветривание. Так, штучку поднимаешь. И дверь открыта вот для проветривания. Не, не закрывается и не открывается. Тем дверь можно закрыть на защелку и никто не зайдет. Ну так мы живем. 14 часов 8 -го года. Дальше. В коридоре есть розеточки, стульчик. Здесь топится отопление. Очень тепло. Идемте в туалет. Здесь можно побриться. Вот туалет и санитарная зона. Сейчас туалет немного занят, я с вами вернусь в туалет. Огнетушитель. Здесь есть курилка. Ой, здесь прохладненько. Вот такая курилочка. Ну, наверное, как у всех поездов. Я очень редко езжу. Мы ездили в Карпаты. Я вам Карпаты тоже оставлю ссылочку. Как мы отдохнули. А сейчас мы возвращаемся в Одессу. Вот какая-то станция. Кружополь. Мы проехали в крыжок на улице, я тут никогда не была, первый раз проездом, поэтому мне очень интересно, если вам не есть, тоже интересно. Так, сейчас покажу вам какой туалет, если купите не в правильных местах, вот штраф предлагают заплатить, либо самовольно, либо насильственно. Это как раз установленные места. Сидишь, любуешься природой, лады и корешь. Если у вы наверное, вытяжки где-то. Нет, просто в щели выходит. Возвращаемся. Высвы вагоне стоят. И обратно. мы ехали в Пилы Петь ходили на озеро Синевир а затем мы были на термальных источниках а мы были на страусиной ферме вот для мусора специально кулечки. вернемся чуть позже я зашла в свой в свое купе мне принесли чай, кофе вот сахар чай выпили а кофе я сейчас попробую буду пить, я попросила растворимое Можно здесь делают любое растворимое и заваривает. Я одной рукой не могу сахар разбомбить. Сейчас рассычу по всей площадке. И будет всем хорошо. Все, будем завтракать. У поезд есть. Только сейчас его отключили, вечером работаем было, а сейчас отключили. Нам включали такие музыки, новости, все было. И такие занавесочки красивые вся. В общем, приятно. В вагончики сидим, едем себе. полотенечко дали. Два. Два полотенца каждому. Умываться. Просто поддеяльник Удобство хорошее. В нашем вагоне установлено такое приспособление. Лестница. Называется лестница. Сейчас покажу, как она открывается. Эта лестничка нужна, когда купе обыкновенное и лезут на вторую полочку. И вон, а тут лезут, Или достать одеяло теплое если уж сильно холодно. Но ну, в вагоне было очень тепло. Топили замечательно. Мы не жаловались. А складывается она вот таким образом. И защелкивается. Это я вам показывала. Наконец-то освободился туалет. И мне сказала женщина, что этот туалет получше. Там похуже туалеты. Там подбывают которое течение возит женщина. Так, показываю унитаз. Вот такой унитаз. Серебряный, можно сказать, в самом деле он железный. Крышка, если надо, опускается. Чтоб смыть его, поднимайте на торт. И все эти вот все раздавливает. Быстро ветривание. Бумага, вот здесь есть. Вот еще бумага дополнительная. Затем, пестеран. Одноразовые, одноклассники, это в поезде своего вагона. Затем вот есть мыло, газатор, и есть мыло, водичка, Ну, такое, кто любит. Вот такой вагон есть, в поезде, в туалете. Все, выходим, не будем заниматься. Двери закрываются, открываются. Подобираюсь, возвращаюсь домой в Одессу, отдохнули здорово, снега было очень много, мы отдыхали с 28 по 3 января, на сам Новый Год. Горы сказка, накатались, на подъемниках наездились, на экскурсиях, в чанах купались, все очень понравилось.